Время, я буду знать, что же такое праздник? Детский праздник это что-то очень веселое. Вся вся вся вся вся страна Израиль. Хорошо? Раз, два, три. А Кто любит фокус? Я люблю фокус. Это это это Йоди. Пускай тебя всегда окружают настоящие друзья. пиксики, пиксики и друзья. А что обязательно должно быть вот на детском празднике? Что было весело, что всем было весело. Хорошие друзья, это самое главное. Ок. Моя мама логопея. По пять минут планшет играть. Мама готовится, когда, когда мне делать то. <связывающие> <связывающие> <связывающие> <Шуфы> <Шуфы> <Шуфы> на Наступила весна. Академия праздника объявляет сезон весенних скидок. <связывающие>